Многие операторы розничного рынка банковских страховых услуг говорят о том, что потребление финансовых услуг носит, в принципе, вынужденный характер. То есть это введение обязательных видов страхования, это зарплатные карты и программы зарплатные, которые реализуются на предприятиях, так или иначе включают людей в рынок финансовых услуг. Но, к сожалению, многие из них, включаясь в этот рынок, не понимают ни своих прав, ни своих обязанностей, не понимают э, сути э, страховых, банковских э, продуктов, не понимают, что такое ценные бумаги и так далее. И проблема связана э, с тем, что есть два аспекта. С одной стороны, очень трудно этим людям найти источники, где такую информацию взять, а с другой стороны, можно констатировать факт, что многие участники рынка не очень-то, в принципе, я имею в виду коммерческие организации, не очень-то и заинтересованы, чтобы их потребители, потребители их услуг становились слишком грамотными, потому что тогда придется больше отвечать за те продукты, которые они продают этим потребителям. Это, с одной стороны, два аспекта. С другой стороны, есть государство. Государство, безусловно, старается защищать права потребителей финансовых услуг. Но если мы посмотрим на то, что происходит на рынке, то, к сожалению, мы будем констатировать следующее. Я приведу в пример федеральную службу по страховому надзору. У нас было порядка трех тысяч страховых организаций еще не так давно. Сейчас количество страховых организаций что-то около 800. Но вот этот процесс очистки страхового рынка, к сожалению, привел к тому, что многие страхователи на самом-то деле серьезно пострадали. Потому что в тот момент, когда регулятор пытался очистить рынок от недобросовестных страховщиков, Многие люди продолжали покупать полисы, совершенно не понимая, а где взять информацию о том, будет ли мне выплачено возмещение, если это страхование ответственности перед третьими лицами а «Не получится ли так, что я, купив полис, все равно потом буду обязан возместить ущерб пострадавшему?» И таки, таких вопросов, на самом деле, и вот примеров их много, как в страховой отрасли, в банковской отрасли и так далее. То есть, с одной стороны, государство, безусловно, защищает потребителей финансовых услуг, оставляя на рынке наиболее устойчивую финансовую организацию. Но, с другой стороны, это происходит в таком виде что э, люди не очень-то понимают, что на самом деле их защищают. Они это воспринимают как? Я купил про продукт финансовый, а в результате через э, 2-3 месяца выясняется, что лицензию этой организации теперь нет. Я деньги отдал, где, где вернуть мне деньги, непонятно. А, а как часто это бывает, люди об этом узнавали уже постфактум. Он кому-то въехал на машине в зад и думает, ну за очень хорошо, у меня есть полис, сейчас за меня все погасят. При, приходят в страховую компанию, получают закрытую дверь, и в результате кто получается плохим-то на самом деле? Отнюдь не страховщик очень часто, а государство, потому что, как показывало исследование, люди у нас в принципе, даже экономически активная часть населения, не склонны принимать ответственность на себя за финансовые решения, которые они принимают. В этом разрезе, я думаю, что мы должны говорить о финансовой грамотности в двух ипостасях. С одной стороны, мы должны говорить о финансовой культуре, которая должна прививаться ну, ну не с младенчества, но начиная с школы, я думаю. То есть это как потреблять, как сберегать, как, как, как понимать, что помимо прав есть еще и ответственность по при потреблении финансовых услуг, при потреблении кредитов. А с другой стороны, для тех, кто уже включен в этот процесс, это уже, безусловно, вопрос финансовой грамотности. То есть люди уже включены в процесс, и им нужно помогать получать эти знания в доступном виде. Буквально несколько слов непосредственно о финансовой грамотности. Существует очень много программ и очень замечательных программ по финансовой грамотности. И мы, занимаясь, занимаясь этим вопросом, в этом только убеждаемся. Но вопрос состоит в том, что люди у нас начинают потреблять эту информацию только тогда, когда уже один раз серьезно обожглись. И выливается это во что? Масса негатива в том же самом интернете по вопросам, касающимся, касающимся финансовых организаций. Почему? Люди не делятся радостью, Но когда кому-то кто-то наступил на больной мозоль, все обязательно начнут создавать черные списки, форумы э, обиженных вкладчиков и так далее. Но, к сожалению, э, все вот эти формы э, информации, которая выплескивается в масс-медиа, они э, не помогают людям потреблять продукты правильно. Они помогают решить текущие какие-то проблемы, которые связаны конкретно с потреблением неудачным потреблением услуги, которые уже существуют де-факто. При этом нужно понимать, что пытаться обучить людей всех и сразу бессмысленно. Люди будут потреблять по запросу эти знания. То есть только тогда, когда они хотят потреблять финансовые услуги. И самое главное, нужно работать с теми, кто уже потребил и попал в неприятную ситуацию. И последнее, что бы я хотел сказать. Люди э, хотят видеть э, в качестве э, экспертов, почему они в исследовании называют сотрудников органов государственной власти. Потому что они считают, что они не заинтересованы и можно доверять. Поэтому э, нужно давать таких экспертов, которых они ну как минимум знают или слышали, чтобы по получать от них достоверные знания. Наш э, потребитель э, контента в любом виде, в печатном, видео, э, в виде обучающих программ, э, в виде книг, они э, очень, э, э, как это сказать, очень ревностно относятся к тем фактам, когда э, такой контент дается э, из-под какой-то коммерческой организации. Они сразу воспринимают попытки их обучения, хотя… Э, это благое намерение, но они воспринимают это как попытку именно этими словами э, всучить им финансовую услугу, и больше никак.